В жизни может случиться всякое. Вот и у меня произошел нестандартный случай. Я вообще девушка любвеобильная. Люблю, когда на меня обращают внимание, делаю все для этого. Всегда, когда я посещала различные вечеринки, никогда не оставалась без внимания. Но те, кто мной интересовался, мне были неинтересны в любом плане. Да, мне нравились их комплименты, их ухаживание, и все больше они меня не интересовали. Однажды у нас на работе был корпоратив. Мы собрались в офисе, посидели до вечера, а потом решили поехать в клуб. Все были изрядно пьяные, в клуб приехали все веселые. Там я увидела вип-зоне знакомых, подошла поздороваться, присела вместе с ними за стол. Подруги меня познакомили с двумя друзьями, Ромой и Алексеем. Они мне показались симпатичными, и у меня сразу включился режим охотницы. Леша был веселым, он подсел ко мне, не знаю, о чем мы с ним разговаривали, но мне было так весело. Потом он предложил прогуляться. Мы позвали с собой Рому и пошли. Гуляли по городу, хохотали. Только Рома был почему-то раздраженный. Всю ночь думала про Лешу. Сама себе удивлялась, чем он мог меня привлечь. Не красавец, а вот харизма у него мощная. На следующий день Леша позвонил, и мы втроем опять гуляли весь вечер. Так мы встречались каждый день. С Лешей мы очень сблизились, даже целовались пару раз. Оказалось, что Леша и Рома работали в другом городе. Месяц там, месяц здесь дома. Леша должен был уезжать, а Рома еще на некоторое время остался здесь. Когда Алексей уехал, в этот же вечер ко мне в гости пришел Рома. Я увидела, что никакой он не хмурый, тоже может шутить. Видимо, на фоне Лёши он казался таким. На другой день Рома предложил мне погулять. Мы пошли в кафе. Лёша звонил каждый день, но мне было уже не до него. Спустя неделю в один из вечеров мы с Ромой были у меня и как-то само собой получилось, что мы сначала начали целоваться, а потом все перешло в более серьезные отношения. Мне было очень стыдно на утро. Рома приготовил мне кофе, а я считала себя предателем. Через неделю Рома уехал на работу. Вернулся Алексей. Я не знала, как смотреть ему в глаза. Вечером мы пошли с ним гулять, как обычно. Очень много смеялись. Лёша предложил купить вина, мы выпили по бокалу, кровь заиграла, сначала отцеловались, а потом утром Лёша делал мне кофе, а я думала над своим поведением. Прошел месяц, и Лёша уехал на работу. Я решила на это время взять отпуск на работе и уехать куда-нибудь, чтобы не встречаться с Ромой. Я знала, что если встречу его, то могу не устоять. взяла путевку на 21 день и укатила. На отдыхе я все как следует обдумала, решила, что мне больше подходит Лёша. Он такой же веселый, как и я, любит компании и прогулки. Думала, что когда вернусь из отпуска, как раз приедет тот, кого я выбрала, и можно будет с ним серьезно поговорить. После отпуска приехала отдохнувший, посвежевший, мысли все перебрала. Вечером приехал Алексей. Это был волшебный вечер. Мы немного прогулялись, а потом весь вечер и всю ночь провели в постели. Про Рома ни он, ни я даже не вспоминали. Вскоре Алексею нужно было опять уезжать. Он перед отъездом поцеловал меня и сказал, чтобы я подумала насчет официального оформления отношений. Я была очень рада, и у меня уже был готов ответ. Но вечером приехал Роман. Я посмотрела на него, он очень похудел, у него были очень грустные глаза. Спросила его, в чем дело, он сказал, что очень скучал. В прошлый месяц потерял меня. Но Леша сказала ему, что я уехала в отпуск. Мы долго разговаривали, и Рома на завтра пригласил меня на свидание и ушел. Когда я осталась одна, то мои мысли опять пошли кругом в голове. Я уже не знала, точно ли мне нужен Леша. Рома зашел за мной на следующий день. Он был красиво одет, в костюм, галстук. Я еще посмеялась над ним, что как будто предложение собрался делать. Пришли в ресторан, сели. Рома был какой-то дерганый, сделал ли заказ. Я пыталась говорить, смеяться, но Рома все никак не мог расслабиться. Наконец, нам принесли шампанское. Рома встал со своего места, подошел ко мне, протянул заветную коробочку. Он предложил мне выйти замуж. Я растерялась, не знала, что делать. Ответила тогда, что подумаю. Выбор. Когда мы шли с Ромой по улице после ресторана, я спросила его, что он ведь знает про наши отношения с Алексеем. Тот кивнул удив... утвердительно. Тогда я спросила, как он относится к этому? Ведь я просто женщина между ними, а они ведь друзья самого детства. Не думает ли он, что это будет большим предательством со стороны друга? Он сказал, что все понимает, но сделать со своими чувствами ничего не может. Мы расстались у моего подъезда, и я опять осталась одна со своими мыслями. Я начала думать, что Леша подходит мне по характеру, но Рома настоящий мужчина, который станет очень хорошим синьонином, так и не смогла сделать выбор между своими мужчинами. На утро Рома пришел в гости, он принес кофе. Он был такой заботливый, что я опять не удержалась от поцелуя. Когда приехал Леша, я готова была ему все рассказать. Но вечером, когда он пришел ко мне, не успел зайти в квартиру, встал на колено, протянул мне кольцо, сказал, что очень сильно меня полюбил, все обдумал и не хочет больше жить без меня. Ему так же, как и Роме, я ответил, что мне нужно время подумать. В этот вечер я ни с кем не хотела встречаться. Позвонила подруге и приехала к ней за советом. Когда я приехала к Свете, мы с ним удобно расположились на кухне и всегда знала, что подруга меня поймет и во всем поддержит. Но когда я ей все рассказала, Светка была в шоке. Она начала мне читать мораль, что так делать нельзя, что я издеваюсь над двумя мужчинами. Я не понимала ее, я пришла за советом, а не за тем, чтобы меня упрекали. В общем, подруга мне ничем не помогла. Когда я заплакала у нее на кухне, объясняя то, что люблю двоих одинаково, я не могу сделать выбор. Ну и отказаться от них я тоже не хочу. Подруга обняла меня, сказала, что все равно меня поддержит, какой бы выбор я ни сделала. Я приехала домой. Мне казалось, что я схожу с ума. Я не знала, что делать. Я понимала, что если я откажу Леше, то потеряю его навсегда. Но и согласиться на его предложение я тоже не могла. Я решила скажу ему, что нужно еще немного подождать. Прошло еще совсем немного времени. Так я и сделала с утра, когда он пришел с цветами и кофе. Он ничего не ответил, видно было, что он был очень огорчен. Когда уехал Алексей, а Рома еще не приехал, я сидела одна и думала, ну что за мужики пошли сейчас? Вот сделал предложение, стоял бы на своем, я бы пошла, а то стоят мямлят передо мной, типа выбор только за тобой, а я не могу ничего решить. Я боюсь обидеть одного и не хочу, чтобы другой считал предательницей». После приехал Рома. Он спросил разрешение прийти ко мне в гости, и я не отказала. Я вообще решила для самой себя, почему я не могу любить сразу же двоих. Я свободная, а что будет в их отношениях, меня уже мало что интересует. Мы весь вечер дурачили, смотрели мультфильмы, ели мороженое, а потом у нас была волшебная ночь. Целый месяц Рома жил у меня. Нам было очень хорошо вдвоем. Про Лешу никто из нас не вспоминал. Но пришло время отъезда, мне было очень грустно. Я уже точно знала, с кем я хочу остаться. Когда приехал Алексей, я готова была рассказать ему всем. Но вот он пришел ко мне и начал мне рассказывать разные истории из, моего де... из своего детства. Как они с Ромкой бегали, как не раз друг друга спасали. Я не могла ничего сказать про наши отношения с Ромой. Сейчас у меня был веселый месяц с Лешей. Если с Ромой было больше романтики, вино, песни под гитару на крыше и другое, то с Лешей это было веселье, различные клубы, танцы, алкоголь и безудержанный секс. Мне было хорошо с этим человеком. Однажды я задумалась, вот если бы соединить этих двух людей, то получился бы идеальный мужчина. И решила уволиться с работы и переехать в тот город, где жили Рома и Леша. Но не из-за них, а потому что там была возможность работать и зарабатывать больше. Вот только жилья в этом городе у меня пока не было. Тогда Леша с удовольствием сказал, что я могу пожить у него. Когда я приехала, он встретил меня на вокзале, и мы приехали к нему в квартиру. И каким же было мое удивление, Рома и Леша жили в одной квартире. Мы начали жить втроем, но Лёша думал, что я с ним, а я думала о Роме. Сначала я и Рома чувствовали себя как не в своей тарелке. А потом все наладилось. Рома и Леша перестали ездить туда-сюда ежемесячно. Они перевелись на работу. Так что один работал один день, а второй другой день. То есть каждый работал сутки через сутки. Это был идеальный расклад, по крайней мере, тогда я так думала. Я устроилась на хорошую работу, жила я до сих пор у парней. Приходила с работы домой, готовила, убирала. И сегодня моим мужем был Леша, а завтра мужем становился Рома. Меня уже давно не мучила совесть. Мне казалось, что все в порядке вещей. Как-то были выходные, и ребята пригласили меня сходить в поход всем вместе. Мы выехали за город. Там было интересно. Мне показали много красивых мест. Палатка, гитара, костер. Все было хорошо. Через некоторое время после похода у меня начал болеть низ живота. Я подумала, что простудилась и решила сходить к врачу. После осмотра врач мне сказал, чтобы я сейчас берегла свое здоровье, ведь я беременна. Я очень обрадовалась, ведь я всегда хотела, чтобы у меня был ребеночек. Пришла домой и объявила сразу Леша и Роми свою радостную весть. Оба были рады, но официально ведь я была с Лешей, поэтому он думал, что ребенок от него, а если внимание не знала, кто из них отец этого ребенка. Рома стал больше внимания уделять мне, даже в присутствии Алексея. Вот с этого момента началась не жизнь, а ад какой-то. Леша начал меня ревновать к Роме. Я не знала, что делать, Говорила ему, что между нами просто дружеские отношения. Он стал приходить домой пьяным, один раз даже поднял руку на Рому. Тогда Рома ушел. Мне было очень тяжело, а Алексей не прекращался со своими пьянками. Он не обращал внимания на то, что я беременна, мог оскорблять меня и делать разные глупости. Больше терпеть такого к себе отношения я не могла и решила уйти. Я уехала обратно в свой город. Там доходило последние сроки беременности. Пришло время родов. На свет появилась прекрасная девочка. Я ее назвала Елизавета. Началась наша жизнь вдвоем с дочкой. Все было хорошо. Однажды мне звонил Рома. Но мне он был больше не интересен, ведь когда я так нуждалась в его поддержке, он просто ушел. Моя жизнь казалась рутиной. Я вставала утром, кормила малышку, мы с ней шли гулять, вечером купала ее и укладывала спать. Но зато сейчас в моей голове было разложено все по полочкам. Однажды у меня дома задымилась проводка, и все электрические приборы вышли из строя. Я позвонила, чтобы вызвать специалистов, но свободных на данный момент не было. Я решила сходить к соседу, чтобы он мне помог, ведь раньше дядя Паша меня всегда вручал. Но дверь мне открыл молодой человек. Я поприветствовала его, сказала, что меня зовут Катя, на что он не грубо ответил, что в курсе, как меня зовут. И чтобы я побыстрее говорила, что мне надо мне, и уматывала к себе. Такая наглость была для меня как пощечина. Я хотела что-то сказать в ответ, но тут вышел дядя Паша. Он пошел со мной в квартиру, по пути сказал, что это его племянник, чтобы я внимания на него не обращала, постоянно всем хамит. Когда поломка была устранена, я поблагодарила соседа и пошла гулять с дочкой. Во дворе я встретила того самого племянника, смотрела на него, он был симпатичным, но почему-то он такой нелюдимый. Решила еще раз к нему подойти и спросить, как дела. Подошла к нему. Он спросил, чего мне надо. Я сказала, что просто всегда общалась со всеми соседями. Почему бы мне с ним не познакомиться? Он сказал, что не желает ни с кем общаться и пошел. Меня что-то зацепило в этом парне. О Дети Паши я узнала, что его зовут Антон. Вечером нашла его в ВКонтакте и решила написать. Написала слово «Привет». В Щеки горели. Видела, что он в сети, но не просматривает сообщения. На следующий день я увидела, что сообщение он прочитал, но ничего мне на него не ответил. Я опять написала «Привет», но ответу также не последовало. Так я закидывала его «Привет» еще пару дней. Наконец он ответил. Он написал мне про то, что я толстая, вообще не в его вкусе, и чтобы поскорее отстал от него. Но я не могла уже этого сделать. Да какая я толстая, я вешу всего 70 килограмм при росте 175. Но решила немного подкорректировать свою фигуру. На это у меня ушло всего 2 месяца. Как-то под Новый год друзья пригласили меня отметить этот праздник в их компании. Я пошла в назначенное время и увидела, что Антон тоже в этой компании. Он посмотрел на меня, мне показалось другим взглядом. Вечером он меня провожал домой, предложила ему зайти ко мне. Зашли. Пока пили чай, он сказал мне, чтобы я от него отстала, что с таким, как он, не нужно водить дружбу. Мне было интересно, почему он такой. Я зашла на следующий день к нему, показала, позвала немножко прогуляться. А на улице он мне сказал, что если уж я такая настырная, то давай поженимся». Я смотрела на него во все глаза, ведь мы знакомы всего пару дней. А он взял меня за руку и потащил за Зак. Там мы подали заявление, а уже на следующий день расписались. Мне самой было интересно, чем закончится это приключение. Сегодня прошло уже три года, как мы вместе с Антоном. Он прекрасный семьянин, он дочерил мою дочку, помогает мне во всем. А главное, любит меня, а я его. О том, что когда-то в моей жизни была не разбегиха с мужчинами, я даже не вспоминаю.